Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант и преподаватель школы Натальи Пугачевой. У всех у нас бывают в жизни моменты, когда нужно что-то решить, срочно решить. Как лучше поступить в той или иной ситуации, что лучше сделать. Особенно сложно принять решение, если есть сразу несколько вариантов для выбора. Как узнать, да или нет, что лучше выбрать, как найти, как узнать, что ждет в той или иной ситуации. На все эти и другие вопросы поможет дать ответ оракула Цимен Дунзя. Это наш лучший советчик древние элитарные искусства, проверенные веками. Оракул может ответить практически на любой вопрос, на то он и оракул. При этом он не только показывает события, но и позволяет анализировать варианты его развития получить ответ на вопрос, как действовать наилучшим образом в какой-то ситуации, чтобы извлечь пользу или нивелировать вред. То есть не только спрогнозировать ход предстоящих событий, но и покажет, как сделать это наилучшим образом. И, наверное, я не погрешу против истины, если скажу, что вопросы любви и брака всегда лидируют в наших клиентских запросах и в наших чаяниях получить ответы от Вселенной. Любит или не любит? Если сделает предложение, то когда? Есть ли у него другая? Хочет ли он со мной развестись? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Тема личных взаимоотношений неисчерпаема. И в этом видео я покажу вам пример анализа расклада на тему любви и брака. Но перед этим хочу пригласить вас на открытый мастер-класс, на котором вы узнаете, что такое искусство Дунзя. Также на мастер-классе вас ждет бонус – это мощная активация на ближайшие дни. И это еще одна грань волшебного искусства цементунзя – привлечение удачи. Переходите по ссылке под этим видео и регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс. А теперь давайте вместе рассмотрим жизненную ситуацию по оракулу. Ко мне обратилась девушка с конкретным вопросом. «Хочет ли мой парень на мне жениться?» Они встречаются уже два года, но заветного колечка с предложением руки и сердца она еще не получила. Расклад получился говорящий, и ответ однозначно «да». Сейчас я покажу, как я пришла к такому выводу. Во-первых, сразу бросается в глаза – это то, что главные ворота расклада – это ворота сцены, или как их еще называют – ворота великолепия. Это праздник, яркость, много людей, то, что, собственно, и происходит обычно на свадьбе. Второе. Задающий вопрос небесный ствол дня. Мы всегда рассматриваем того, кто задает вопрос, как небесный ствол дня. И здесь это инское дерево, который в вопросах на отношения отвечает за девушку. А вот небесный ствол часа, то есть само по себе дело, это янский металл, Ген, Оператор, который в раскладах цимэнь-дуньзя на отношения отвечает за мужчину. Между ними отношения порождения. рождению. И это благоприятный знак. Третье, что смотрят в прогнозе на брак, это божество Люхе или 6 гармоний. Здесь это божество находится в юго-восточном секторе и вместе с ним ворота отдыха, отвечающие за семейную жизнь. Божество Люхе стоит в деревянном дворце, родственном дворцу на востоке с девушкой. Значит, браку быть. Он уже почти с ней, уже у нее в кармане. И этот брак порождает мужчину на юге, то есть преграды для брака нет плюс ко всему мужчина стоит с воротами рождения что говорит о том что он уже готов к браку к рождению семьи то есть пазл сошелся все показатели указывают на скорейшую свадьбу и все решится самым благоприятным для девушки образом конечно это очень позитивный расклад хотите также научиться получать быстрые и четкие ответы от оракула начните учиться уже сейчас Переходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь и вам обязательно придет приглашение на бесплатный мастер-класс. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. А на сегодня это все. С вами была Татьяна Смирнова. До новых встреч на нашем канале. Увидимся в следующих видео.